В этом упражнении, рандат фляг фляк очень важно держать э, темп прыжков. И вот этого надо требовать. Базовая ошибка в фляге, то есть неодинаковое расстояние от рук к ногам в приземлении, тогда вот э, темп прыжка будет сбиваться. И естественно уже потом не сможете сделать 2-3-4 фляка подряд.